Так, Зайченко Николай приехал с Ростова на Дону. Машиной доволен, машина классная, вот, Ну а там посмотрим в работе, как будет, чё, как себя поведет. Вот. В общем, доволен. Всем привет. <музыка>